Всем привет, меня зовут Артем, и я живу в метро Сейчас 33 минуты 9 и большинство моих товарищей уже спит Но только не моя крошка, Павла Дарья Пойдёмте, познакомлю вас с ней А вот и она Я люблю Павлушу, а еще я люблю кататься на ней А бегу я к паровозу метро 2033 ищи во всех киосках страны С вами был гарри огнем всем спасибо всем пока